Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали в Ольховку. На этом объекте мы строим сразу несколько строений. Цокольный этаж, дом 1000 метров квадратных, навесы под машины. Сейчас бетонируем лифтовую шахту, которая связывает конструкции. В этом видео мы расскажем о том, как построить хороший качественный дом, какие варианты экономии возможны, а на чем экономить не стоит. Смотрим! К нам в компанию ежедневно приходит много заявок на расчет различного рода конструкций, в процессе расчета мы всегда ищем варианты оптимизации для того, чтобы заказчику предложить наиболее интересную цену, за которую мы готовы отработать. Также делает большинство строительных компаний. Кто-то ищет оптимизации в фундаменте, кто-то убирает сети. Ну, то есть разные вариации предложений можно всегда встретить. Понятно, что не стоит забывать о качестве и надежности конструкции. Для нас это самый главный критерий. Даже если мы ищем варианты, где можно оптимизировать смету это делается не точно не в ущерб качеству это делается для того чтобы не создать лишних затрат на примере этого объекта мы сейчас пройдемся посмотрим оптимизации которые мы здесь э, смогли сделать расскажем почему мы их сделали и расскажем о том чего делать точно нельзя Первое, на чем происходит оптимизация стоимости строительства, это этап проектирования. То есть любое оптимизация конструкции, уменьшение там, объема бетона, арматуры... Должно происходить только на этапе проектирования Настройки, никакой прораб Никакой бригадир на опыте там Не сможет сказать, давайте уменьшим Уберем там две арматурки и все выдержит Так не делается, то есть проектировщик Может в программном комплексе Произвести расчет конструкции Сказать, будет выдерживать это сечение Или можно его уменьшить Можно уменьшить объем армирования Это производится все при помощи расчета И уже э, дает понимание Где можно ужаться Вот на примере этого проекта Здесь Здесь у нас в основании заложена была изначально фундаментная плита толщиной 400 миллиметров, вот такая, это обусловлено тем, что площадь здания достаточно большая, здесь 500 метров квадратных есть насыпные слои, поэтому, ну, в целом задача-то, конечно, понятная и правильная. Большую плиту толстую надо заливать, чтобы он потом не сел. Мы, соответственно, на этапе проектирования смогли уменьшить объем армирования и бетонирования за счет того, чтобы здесь строили фундаментную плиту с ребрами вниз то есть у нас есть несущие ребра толщиной 400 высотой 600, которые располагаются под всеми несущими стенами под всеми колоннами, которые здесь несут каркас, а в основании между этими ростырками выполнена более тонкая плита которая связывает всю конструкцию таким образом мы добились жесткости и целостности конструкции и в то же время уменьшили объем армирования и бетонирования, что повлекло собой, за собой создание экономии на материалах, собственно, и на работах. Вот такую оптимизацию применять можно на месте, опять же, при помощи советов соседей или каких-то бригадиров. Этого делать нельзя, потому что могут возникнуть трещины или разрушение вашего дома в будущем. На чем нельзя экономить на строительстве фундамента? Первое, это подготовка основания. То есть, если у вас есть в проекте толщина основания 300-400 мм, я имею в виду, песчано-щебеночная подушка, ее убирать нельзя, потому что она действительно нужна. Также есть этапы, которые там, некоторые рекомендуют провести позже. То есть, сейчас построить, потом подвести сети, там, сделать гидроизоляцию и прочие моменты. Вот есть позиции, на которых лучше сразу не экономить. Первое, это инженерные сети, Канализация, ливневка, дренаж, водоснабжение, электроснабжение. Все эти сети заходят под фундамент. Лучше сразу все завести, сразу все развести до потребителей, для того, чтобы завершить этап земляных работ сразу вся на участке. Второе. Это гидроизоляция основания фундамента, то есть мы применяем зачастую мембрану плантер, где-то применяется наплавляемая гидроизоляция, стелить пленку под фундамент не рекомендуем, очень большой капиллярный подсос влаги, потом будет в конструкцию, со временем она начнет разрушаться. Третье. Нельзя экономить на арматуре или на марке бетона. То есть это требование э, конструкции, которая должна выдержать нагрузку от будущего дома. Фундамент не должен никогда треснуть или разрушиться, потому что потом ваш дом тоже будет трещать. Поэтому это позиции твердые, их нельзя уменьшать без расчета. Четвертое, это... Осадка фундамента ниже там, местности или рельефа. То есть лучше сразу поднять фундамент на нужную отметку. Если надо, сделать основание чуть побольше, потратить лишних денег, но выйти на тот уровень, который вы планируете в будущем эксплуатировать, а не потом уже выравнить участок под фундамент или создавать какую-то локальную яму. Таким образом мы получаем, что на этапе фундамента можно сэкономить только при помощи правильной разработки проекта. современные технологии строительства каменных домов это стены газобетон керамика кирпич это монолитный каркас или монолитные стены Каждая технология обладает своими плюсами и минусами. Практически каждый проект можно построить по той или иной технологии. И здесь варианты оптимизации следующие. Это толщина конструкций, То есть, допустим, газобетон 400 мм толщиной, 400 плотность можно применять без утепления. Это дает экономию в, на этапе будущей отделки. Второй момент, это за счет уменьшения количества стен в целом. То есть у нас вот здесь монолитный каркас, он позволяет уменьшить толщину стен. Во-первых, здесь уже толщина 300 мм. Но ну, здесь в любом случае планировалось утепление, потому что фасад, перегородки, внутренние стены толщиной 200 мм. У них нет задачи нести нагрузку, их задача просто... Сделать ограждение между улицей и домом и между помещениями внутри. То есть это тоже оптимизация, которая разумна. Не надо заливать монолитный каркас и ставить между ними газобетон 400 мм. Это вообще не оптимально. В то же время нельзя строить несущие стены без монолитного каркаса из блоков 200 миллиметров. Здесь есть оптимизация, которую надо понимать и учитывать. В то же время в технологии монолитный каркас с заполнением, как в этом проекте, есть варианты оптимизации за счет сечения колонн или пилонов. Здесь у нас, допустим, колонны 250 на 250 миллиметров. где-то в проектах есть 300 на 300, 400 на 400, есть очень частый шаг колонн, и за счет там, правильного расчета конструкции можно эту оптимизацию найти. У нас есть опыт, мы такие вещи делали, все прекрасно стоит и работает. В целом монолитные конструкции это такая технология, в которой долго можно искать оптимизацию и в конце концов ее найти, но все это делать надо с умом. На чем не стоит искать оптимизацию на этапе строительства стен? Первое – это применение профессиональной опалубки. Хорошая опалубка дает ровную конструкцию, которая не требует в будущем дополнительных манипуляций по отделке, позволяет легко и быстро смонтировать оконные дверные проемы. Второе. Необходимо применять качественные блоки. ЛСР, Ютонк ⁇ это хорошие поставщики, которые дают ровный блок. Я встречал не кондицию, какие-то а, нетрадиционные не размеры, которые дают неровную стену. И на этапе там, штукатурки стен уже создаются дополнительные работы, которые тоже выливаются во время и деньги. Третий момент – это заполнение внутренних проемов и строительства перегородок. Лучше сразу на этапе стройки, пока каменщики здесь, выполнить эту работу. Кто-то в сметах ее сразу исключает, откладывает на этап будущих работ. Но скажу так, что пока каменщики на объекте, который возводит большой объем стен, экономичнее возвести и внутренние стены, завести сразу весь блок. И на этом этапе можно сэкономить. Если вы эти работы и смету исключаете, то есть смета становится меньше, эти затраты вы переносите в будущее, это раз. во-вторых, они становятся для вас дороже, потому что эти каменщики, если придут на меньший объем, это будет стоить больше. брать последние расчеты выявилась такая закономерность скатная кровля по площади всегда больше чем плоская за счет большой э, величины ската и свесов которые устраиваются у всех скатных кровель по периметру чего нету плоских и при одинаковой стоимости за метр квадратный стоимость плоской кровли получается выгоднее чем площадь скатной кровли Но тут уже вопрос эстетики кому что нравится у нас здесь Проект в современном стиле, плоские кровли На чем здесь можно найти оптимизацию Первое, это мембрана или наплавляемая гидроизоляция Наплавляйка будет дешевле на этапе стройки На этом можно сэкономить Но на этапе эксплуатации придется за ней более интенсивно ухаживать Ну и в целом срок ее службы заметно меньше, чем стоимость мембраны Второе, это сделать кровлю неэксплуатируемую Убрать оттуда балласт, убрать какое-то упрочнение верхнего слоя, оставить только мембрану, но ходить по ней в будущем будет нельзя. Но своем опыте скажу, что технология строительства плоских мембранных кровель уже очень хорошо развита у нас. Она пришла к нам с больших промышленных строек, там где люди хорошо считают деньги. Претерпела уже все оптимизации, которые можно было сделать. Сейчас уже пришла готовая конструкция, ну, технология, которую мы возводим. Важно правильно подобрать пирог под ваши задачи, его здесь уже на месте исполнить. Где-то экономить на каких-то отдельных этапах, ну прям копейки можно, существенной экономии не добиться, можно только ухудшить и уменьшить срок ее службы. Все знают, что крыша это такой один из самых важных этапов, если начинает что-то течь в дом, это хлопоты, это ремонты, никому это не надо. Я рекомендую не экономить на этапе устройства крыши, лучше сделать по технологии один раз и навсегда. Ну что рассказали все что мы знаем про варианты оптимизации смет стоит не забывать что стоимость на этапе строительства не самое важное Есть еще критерий по качеству и по надежности конструкции после этапа стройки идет этап внутренних отделочных работ фасадных работ но этап жизни в этом доме то есть это период эксплуатации если Сэкономить на чем-то на этапе стройки Оно может вылезти в будущем Создать объем затрат гораздо больше Чем вы здесь сейчас найдете экономию Поэтому стройте качественно, технологично Это самое важное Кому было интересно, ставьте лайки Кому надо посчитать смету Или оптимизировать ее Предложить варианты, скидывайте нам проект Мы накидаем вам список Возможных оптимизаций Которые не ухудшат качество вашей стройки Кому нравится наше видео, подписывайтесь, пишите в комментарии. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!